А, пане Андрию, привет. Доброе утро. мову. Я просто у меня питание такое, что вы, как вы сгадаете, не на Майдане, не самого Майдану, ми що мы что, после того, после того, мы что, захващаем нашу страну. Зараз в Украине, по моим данным, сидят больше подвязанных, не сидела Кичестина Ковачева. А вы про это можете сказать. Как вы смеете, говорите и мы, когда они сидят. И они сидят не просто в тюрьмах. Они сидят в умовах страшных. Они не сидят, потому что вони засуджені. Потому что нет они сидят, потому что они невыгодны. Эти люди, которые пришли, захищали, выходили в добровольных батальонах, их нижчили, про них не дбали, им нести не давали. И они ждут прокурору. Прокуроры, которые на каждом заседании меняются. Прокуроры, которые сами не знакомы с их справами. Мы – это кто-то мы, это не є я с вами, потому что на вашем месте я бы не мовчав. я бы это кричала на целый мир, чтобы они зупиняли Украине давать деньги, пока они в своїй хаті не завели порядок. Вы делаете те же грехи, что Янукович любил, что коммунисты перед ним делали. Одно кривизнение, а что вы махаете? Червоне, чёрное, жёлто-синие прапорами. Дискредитацию проводят. Это националистичное общество. Меня рассказывают, это не врагом народов. Подождите только, что мне? Мои арбитражи. Что у вас есть арбитражи? Мы на майдане. Что робимо? Визболяте этих хлопцю, что моле платите за ставу больше, чем депутаты, что то се первый сидят соби в Киеве своими роскошными квартирами, краденными машинами. Мойсичук, що войнил Штефана, поехал серед ночи в Луганщину. После того, что луганщинский суд его звільнив, а милиция зайшла и снова в шпитал с реанимации, хотел его Можно ответить? Если вы можете. Тяжко, ж да. не могу сказать. Наверное, мне как-то тяжко говорить, что мы стояли на Майдане. Важко, вот вам скажу. Когда я говорю, мы стояли на Майдане, я понимаю, про чем я говорю. Як как человек, который первой, первой ходы не пришла и с марафоном начал митинг до последнего дня, до последней секунды. Мне не ставлю, если говорят, То, что вони видите, они пойдут до встречи среди людей, Я был на Майдане, все бои, которые были на Майдане, я был на я говорю про 4 поражения. Как вам очень важно, чтобы я говорил, вони стояли на Майдане? Я вам скажу, не важно это говорить. вони стояли на Майдане. Когда вы говорите про добровольческие батальоны, потому я вважаю себя неотъемлемой частью Майдану. Может, я помиляюсь, но, может люди, которые были на Майдане, могут сказать так а мы не с того привыкли. Стрельну до ночи батальоню, я же хочу поведомить. Своим волевым решением, я, как сказать, НГО, настоял на том, чтобы были созданы добровольные батальоны. Я говорю, что это партия добровольного батальон национальной гвардии, я с Мегафона, с Майдану закликал хлопцов, и они пошли в партия батальона. Я клювил батальон национальной гвардии, как и байдар прямо с Майдану поехал до хлопцов. Те же которые сегодня идут со И поэтому мне тоже как-то рассказать про добровольчие батальоны есть расклады. Каждый из них может и сказать, как я помогал и чем я действовал, когда Украинская казна была полностью пуста. Пуста. Мы думали вечерами, куда деньги должны идти? На пенсии для людей? Или на армию? Было отсутствие полностью <свят> Духи, ну, а скажите, пожалуйста, мне отвечать, или просто я туда сяду, вы буду говорить? Я могу так сделать. Ну скажите, вы пришли выступать, или почуть мои ответы? Если вы пришли выступать, то якщо пришли я могу сесть, чем их послушать. Если вы пришли слушать мои ответы, если вам это интересно, если вы для этого чтобы использовать свой час, вы можете послушать, слушать, можете не слушать. Мне же, извините, товарищи, извините, украинцы, друзья, брати. кто меня знает немного больше, вы сказали про квартиры, про роскошь, кто, ж, кто и знает меня немного больше, кто их знает, я как жив в детстве, с батьком в квартире, с семьей своей дочкой, так и живу в Ковине в Пятом Повесе, а в в готеле, где жив 10 лет назад, 7 лет назад, сам депутат, где жил, Депутатом, где жил, как в Уряду Депутатом, где жил, как в Кистане РНГО, где живу и сейчас. Инколи месяцами не бачите своей семьи, своей донечки. На Майдане только месяцами. И когда вы мне отмолваете право дать ответ, не говорите много благотованной рада. мне прикро. Мне прикро дружиться. Мне прикро. Потому что так в родине, так в родине, нигото не принято. Потому что так в родині нигото не за разума. Вам интересуют ответы? Я ответил. Вам интересно, выступить с Выступаете, не имеет жёстких вопросов. Вам интересно, чтобы я слуха. Я сяду и буду чем наслухать. Не имеет жёстких подарков. вы, несмотря на мои темы, нормально вы значитесь. Чьи? чем давать ответы. Мы слушаем. Я все жду. Я, я всё жду. сказали про жду. Я про жду. Я хочу вам сказати, що вчора в Раді. Я всё Я всё жду. Я всё жду. Я всё жду. Я всё жду. Я всё Хоть меня, как и все в Украине, шукували видеозрагнение, відеозапис, где вимагалися кошты за депутатский запрос, где требовали кошты за логирование бизнеса. Мне очень сложно уявить, как после Майдана можно такими вещами заниматься. У меня сердце возривалось, когда я видел эти записи и когда я видел эти слова. Я, я думаю, в каждом возривалось сердце кто бачит этот запись. Я давно его реактивил. И поэтому я не проголосовал. Я не надеснул, вновь. Но я уверен, каждый, кто занимается в стране коррупцией, кто может требовать за запрати по несколько тысяч долларов от имени Майдана, от имени добровольца, он неправильный. И знаете, я вам скажу, я ну, просто тут такую плохую вещь. Я не считаю, что это ясно. Не считаю. У нас просто разные погляди. На Вот это моей На